Доброе утро, коллеги! С вами Саков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар индексов на предстоящий день. Пятница, 8 июня и начнем наш разбор, как всегда, с пары евро-доллары. Ну а я напоминаю, что если вам нравится это видео, то не забывайте ставить лайк и ваши вопросы писать в комментариях к этому видео. Итак, по паре евро-доллар. Вчера мы увидели обновление локальных максимумов, доходили до отметки 1.1839, но к концу торговой сессии увидели коррекцию, но, тем не менее, закрылись все-таки выше открытия, что в данном случае пока подтверждает сохранение восходящего тренда. Что же происходит сегодня с утра? Уже торговля идет вблизи минимальных значений, которые были вчера на открытии произошли, и мы видим, соответственно, небольшую коррекцию по евро-доллару. Пока общего направления это не меняют. В том случае, если пара сможет закрепиться ниже минимальных значений, которые были примерно в области 117,61, то можем ожидать в рамках часового таймфрейма начала нисходящего движения. Ну а более важный уровень по последней формации располагается на минимальных значениях 5 июня, которые были зафиксированы по цене 1.1651. Пока торгуемся выше данного уровня, основное направление сохраняется восходящее. А по паре британский фунт, американский доллар. Также мы вчера обновили локальный максимум. А к концу торговой сессии мы увидели закрытие примерно рядом с ценами и открытие. Ну и, собственно, сходили вчера и до уровня 1.3470 и опустились до 1.3337. Пока общее направление сохраняется восходящее. Для подтверждения настроя двигаться на укрепление данной валютной пары, нам необходимо увидеть обновление локальных максимумов. Ну и далее откроются предпосылки роста до 1.3552. А в том случае, если пара британский фунт сможет закрепиться ниже минимумов, которые были зафиксированы вчера по цене 1.3372, то в этом случае будем ожидать начала коррекционного нисходящего движения с вероятными целями снижения до 1.3196. А по паре американский доллар, канадский доллар, все еще мы а, торгуемся в сужающемся диапазоне. А сегодня с утра уже есть попытки обновления локальных максимумов, но для а, подтверждения настроя движения вверх нам необходимо увидеть а, торговлю как минимум выше уровня 1.3036. После пробития данного уровня можем ожидать а, возобновления роста с целями до 1.32-1.33 соответственно. Но пока еще и вероятность снижения также сохраняется. И данный сценарий будет актуален, если... Пара сможет пробить сначала минимум а вчерашнего дня, который был зафиксирован по цене 1.2936, затем двинется в область 1.2858, пройдет его и тогда уже вероятность снижения до 1.27 сохранится. Пока сужающийся диапазон не дает определенности по данному инструменту. А по паре американский доллар и японская иена на текущий момент тенденция восходящая сохраняется. Хоть мы вчера и не увидели обновления локальных максимумов, закрылись фактически ниже открытия, но здесь пока мы держимся выше уровня минимальных значений, который был зафиксирован 5 июня по цене 109,47. Пока торгуемся выше данного уровня тенденция восходящая сохраняется с целями роста до 111 и 112 соответственно. А по паре австралийский доллар американский доллар вот уже сейчас в момент записи данного видео цена пробивает минимум который был зафиксирован 5 июня что в рамках последней формации нас переводит в фазу нисходящего движения то есть отсюда покупки уже из покупок стоит стоило было выйти то есть ближайший уровень стоп-лосс имел смысл располагать на минимуме как раз 5 июня. Ну и, собственно, сейчас уже начинается формация нисходящая. Цели по снижению это область 75, 14 и 74.66. Для присоединения на продажу здесь, все как всегда, разумнее рассматривать коррекции, которые могут произойти в область либо уровня пробития, либо в тот диапазон, который был последние несколько торговых дней, а именно примерно в область 76.35. А по паре евро-фунт вчера мы смогли закрепиться выше максимумов, которые были 5 и 4 июня зафиксированы по цене 87, 87, что в рамках часового таймфрейма нас переводит в фазу восходящего движения. Ну и вчера мы доходили до уровня 88, 88.38. А на текущий момент фаза восходящего движения также сохраняется. Ближайшие цели роста – это, во-первых, обновление локальных максимумов и движение до 88.96. Ну а ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях 5 июня, который был зафиксирован по цене 87.21. Золото продолжает движение восходящее, торгуется сегодня с утра вблизи минимальных значений, которые были зафиксированы вчера, прошу прощения, позавчера по цене 1293 доллара за тройскую унцию. Если золото удастся закрепиться ниже данного уровня, то в этом случае будем ожидать начала коррекционного нисходящего движения с предполагаемыми целями снижения до 1280. А цели роста это уход выше уровня 1302 и движение по направлению на 1301. А по нефти марки Brent вчера мы увидели закрепление выше максимумов, которые были зафиксированы 6 июня, что в рамках часового таймфрейма у нас переводит в фазу восходящего движения, то есть возобновление роста по нефти. И следующие цели движения это область 79.30 и 81.79. А на текущий момент интересный уровень для присоединения в сторону роста будет это ретест уровня пробития, то есть снижение в область бы 76.09, ну и соответственно ближайший разворотный уровень. То есть тот уровень, на который разумно расположить ордер стоп-лосс находится на на минимальное значение 6 июня, который был зафиксирован по цене 74.27. А по индексу DAX мы смогли вчера закрепиться к концу торговой сессии ниже минимумов, которые были зафиксированы 6, 5 и 4 июня. Соответственно, что в рамках часового таймфрейма нас вновь переводит фазу нисходящего движения по данному активу. Цели по снижению – это область 12 550 и пробитие ее откроет предпосылки на дальнейшее снижение уже в область 12 12300. Возврат к покупкам будем рассматривать после преодоления максимальных значений, которые были зафиксированы на этой торговой неделе в области 12920. Ну и биткоин на текущем тенденции восходящей в рамках часового таймфрейма сохраняется. Цели роста это уход выше максимумов, которые были зафиксированы. 3 и 2 июня в области 7741, ну и далее уже движение на 8000 долларов за 1 биткоин. Ближайший разворотный уровень по последней часовой формации относим на минимальное значение 6 июня, отметка 7443, ну а среднесрочный уровень пока располагается все так же на минимальном значении в области 7310 долларов за 1 биткоин. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание, с вами был Саков Роман, всем желаю хорошего завершения торговой недели и Увидимся уже на неделе следующей. Всем спасибо и до свидания.